Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня очередной обзор покупок из магазина Fixprice. Есть как новинки, такие уже старые товары. В общем, давайте вместе посмотрим. Первое, что я взяла, это вот такой тоник для лица, тонизирующий. Говорят, что сколько обзоров смотрела, отзывов, то что эту фирму, в принципе, хвалят. Она всем нравится и стоит, в принципе, вообще недорого, около 50. Рублей 55 что ли В общем посмотрим Что за тоник такой Тут написано повышает эластичность кожи Улучшает микроциркуляцию Удерживает влагу Очень будет интересно попробовать Что за средство так. Далее я взяла Вот такую мицеллярную воду 3 в 1 Кер 365 Как то так вот написано Вообще, брала на свой страх и риск, потому что очень много мицеллярную воду перепробовала, мне не подходит. Брала так и в других магазинах, и дорогую. В общем, никакая мне не подходит. То глаза щиплет, то косметику плохо снимает. В общем, я брала всегда в фикс подобную вот этой, она побольше. Вот она меня очень устраивает. Но тут я не знаю, что на меня нашло. Взяла попробовать вот эту. Посмотрим, как она себя поведет. В общем, увидим. Не знаю, понравится мне или нет. Далее я взяла вот такую пенку для умывания. Привезли ее не так давно. Я не видела ее раньше. Тоже стоит около 55 рублей. Очень интересно в таком тюбике. Тут все так красиво нарисовано, я не могла пройти мимо. И мне захотелось тоже взять ее себе попробовать. Тут сохраняет, написано, сохраняет баланс влаги, сужает поры и макирует. В общем, не знаю, пишите в комментариях, кто уже пробовал. Очень интересно будет узнать, как вам это средство. Так, далее из еды виды моя постоянная покупка я взяла себе чай кертис манго, так перес. в общем какие-то экзотические манго ягоды Да, 55 рублей беру постоянно потому что в других магазинах стоит гораздо дороже И я считаю зачем переплачивать если вот фикс прайсе можно взять вот этот же чай я извиняюсь за то что свечи вот, сильно солнышко светит вот мне очень нравится также мужу взяла вот такое сгущенное молоко он очень любит по утрам с кофе пить тоже около 50 рублей что удобно то что есть вот такая крышечка тут снимаете то есть, так закрываете, ничего у вас туда не попадет, не засохнет, ничего. В общем, очень удобно. В общем, ему нравится. Взяла нам чай по шоколадке. 8,50 всего, очень вкусные. В общем, за такую цену, я думаю мало где можно найти какой-то шоколад вкусный. В общем, очень Это... мне нравится. Чем-то на Twix похожа. Далее, моя постоянная и любимая покупка. Всегда беру себе вот такую кашу. Геркулес, быстрозавариваемую. Очень нравится. Я уже столько перепробовала каш, Но мне почему-то вот ну, всегда вот что-то не хватает. Либо не очень сладко, либо наоборот сладко, либо еще что-то. Вот это прям я вообще обожаю. 7, около 7 рублей 7 рублей не стоят. Я всегда брала с яблоком. А тут вот еще взяла с черной смородиной попробовать. В общем, взяла по 10 штук себе сразу. В общем, довольна. Далее моя постоянная покупка тоже вот пакеты для мусора от Бон Две штуки сразу взяла. Так, они идут с завязками на 35 литров, 15 штук, 51 и 51 сантиметров. Для пищевых и бытовых отходов очень нравится, беру постоянно, всем рекомендую, в общем, берите, не пожалеете, они, кстати, очень плотные, и ни разу у меня еще они не порвались, так, дальше взяла вот такую новинку для себя, зимние стельки, 55 рублей, тут, тут они идут в три слоя, натуральный войлок, искусственный войлок и металлизированный ловсан, знаете, я начала подзамерзать в своих сапогах Взяла, решила попробовать Но они, то так смотришь, они теплые 55 рублей всего, считаю, для стелек это вообще Тем более, если они такие всякие это, Как тут написано В общем, не знаю, продает себя или нет Но в плане стелек как собрали мужу стельки там На лето в кроссовке вообще не понравились они вылетали и в общем было неудобно в них посмотрим как себя эти поведут на зимнюю пору так дальше взяла конечно не могла новый год скоро взяла вот такие новогодние наклейки подсвечивать не видно вам. очень красивые тут такой вот Дед Мороз снежинки хочу Наклеить на окошко. Обычно я Новый год не особо украшаю в Новый год что-то. А тут вот захотелось. Потому что важные событие ждем. Ждем ребенка. А, наклейка новогодняя, декоративная. 27-35 см. В общем, посмотрим. Так, далее, конечно же, я опять взяла себе краску. Нет, что взять нормальную, я опять решила экспериментировать с своими волосами. От Beauty. 55 рублей каждая. Крем-краска без замяка. Конечно же, как обычно, не было одного цвета. Я хотела взять песочный, песочный оттенок. Но там, как обычно, не было. Пришлось опять брать другой. И буду опять смешивать, сделаю отдельный обзор, посмотрим, что за краска. В общем, опять буду издеваться над собой, точнее над своими волосами. Так, взяла не себе Тимурова крем-пудра от запаха и пота. Вот такая вот. Пистра устраняет запах пота, уменьшает потоотделение, создает пудровый эффект. Три действия. Тут написано для ног, ладошек и подмышек. В общем, не знаю, что за средство. И, конечно, последнее, как обычно, не опять набор для рукоделия себе взяла. Чем еще заниматься человеку, у которого хочется свободного времени, который вышел в декрет, идет ребенка. Вот такой набор, 99 рублей. Вот такая игрушка. Если честно, я думала брать, не брать. Как-то бредовую так. Обычно тебе я брала хоть что-то, как-то более-менее интересно. Но тут взяла, но сделаю также отдельный обзор. Чуть 99 рублей. В общем, посмотрим, что за игрушку у меня получится. А, нет, последнее, вот последнее средство для чистки труб взяла от Санитол Сорилась раковина, нужно почистить. Не знаю, поможет, не поможет все средства. В общем, на этом все. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях, что вы хотели, чтобы я протестировала. Обязательно вместе протестируем, посмотрим, что вы хотели. В общем, на этом все. Всем спасибо. Пока-пока.